Приветствую вас, друзья, на связи Артем Дорученко. И сегодняшний видеоролик будет посвящен такой проблеме, очень популярной проблеме, это как убрать живот в домашних условиях. Вообще этот вопрос очень популярен вообще в интернете, и очень много видеороликов присутствует как в Ютубе, так и на других сервисах. Но на самом деле многие люди, которые просто не знают этого, простые обыватели, они немножко не понимают различия между разными видами, грубо говоря, упражнений для живота, питанием для живота, вообще какие бывают живота, Ведь животы. Ведь подумайте, что живот может быть от чего? Пивной живот, просто пиво раздутый, растянутый желудок, жиром обросший, просто впереди талия, передняя часть просто обросшая жиром. Может быть живот спортсмена, который в межсезонье, у него там небольшой процент жира, ему надо убрать. Может быть живот, я не знаю, после беременности, то есть различные виды живота бывают, и ролики, в роликах практически никто не говорит о, о разных видах этих живота. То есть на каждый определенный живот есть определенные свои условия для его э, формирования, то есть убрать, уменьшить и так далее. Если этот спортсмен, у него маленький процент жира, то все эти ролики, которые показываются в интернете, они подойдут для того, чтобы его убрать, то есть там сжечь его и так далее. Но если у вас огромный живот, то есть у вас превыше 15-20 кг вес то и больше, или у вас пивной живот, то качание пресса вам не поможет, хоть на перекладинах, хоть где угодно. Здесь поможет несколько факторов, которые я сегодня вам расскажу. То есть, пошагую, грубо говоря, структуру, как это убрать. Итак, как убрать живот? Значит, первое что, первое, что мы используем, это для того, чтобы убрать живот и вообще в общем похудении, потому что убрать живот просто чисто живот невозможно, вы худеете в любом случае полностью во всем теле. Это правильное питание. Правильное питание. Для живота, как и для похудения, в принципе, правильное питание, ну, грубо говоря, практически одинаковое. То есть, каких-то разбежностей нет. Но все равно есть несколько таких основных правил. Первое. Это время принятия пищи. То есть, когда по времени принимать пищу. И это очень-очень важно. Поверьте, это очень важно. А второе. Это что Кушаем в рационе. То есть, даже если время приема пищи, ну, например, придерживаться, но кушать вообще все, что попало, это не подойдет. То есть, что кушаем, вы кушаете то, что надо. То есть, понимаете, для того, чтобы убрать живот, надо есть определенные продукты, которые сочетаются или нет. Третье это сочетание продуктов. Многие не понимают этот пункт, но на самом деле продукты они сочетаются. Такие на примере, как углевод и жиры, они не сочетаются. Белок можно сочетать, например, с углеводами. Некоторый белок нельзя сочетать с углеводами. Жиры там. -то, то есть это очень-очень такая обширная тема, и эти все пунктики, они все важны. То есть правильное питание заключается в этом. Поехали дальше. физические упражнения или нагрузки. Почему я писал физические упражнения, снизу нагрузки? Потому что э, при похудении или, например, если вы хотите убрать живот, есть упражнения, а есть виды нагрузки. Первое упражнение это силовые, то есть, грубо говоря, это, грубо говоря, это занятия в спортзале или в домашних условиях такие вещи как там на пресс. Поднятие некоторых там с гантелями работа, с книжками, с подручными и так далее предметами. И нагрузка это... Извиняюсь. Это кардионагрузка, то есть когда вы работаете всем организмом, что и является лучшим видом для сжигания жира также и для убирания живота. Я предпочитаю больше кардионагрузку для того, чтобы убрать живот, а силовое это уже добивание, когда у вас маленькая количество остается жира в организме, ну, то есть, например, на животе. И третья фаза это третья фаза это мотивация. Вы должны понять, зачем вам это надо. Не для того, чтобы убрать живот, то, что он вам мешает. Вы вообще должны понять, зачем вы вот это все в комплексе будете делать. То есть здесь самое главное это причина. Вы должны ее четко знать и как эту мотивацию найти. Это отдельный ролик которые когда-то я еще запишу для вас, потому что это отдельная совсем схема, это реальная схема, то есть мотивация это не просто так, вот так, вот так. Это реальная схема, которую надо искать для себя, для того, чтобы добиться вот этого всего. То есть, всего три шага вас отделяют от э, вашего успеха, от того, чтобы убрать живот. Поэтому... Тема эта простая, сложного здесь ничего нет. Специально для этого я записал свой видеокурс «Как убрать живот за три шага в домашних условиях». Кому интересно, пожалуйста, как, на видеокур... как у меня на блоге есть информация про этот видеокурс. А также внизу вы сможете посмотреть все об этом видеокурсе. Там четко разложены по полочкам все эти три шага. Причем там еще куча подарков, которые просто бесценны. Я создал единственный, наверное, видеокурс, который реально помогает убрать живот, то есть он реально поможет это сделать. И проверено это уже на многих, на многих моих клиентах, которые купили его, приобрели и сейчас наконец-то добились того, чего они хотят. Вы знаете, что я не рекомендую никогда какую-то ерунду, я даю только качественную информацию, которая работает, и вы можете посмотреть в отзывах, где... Много людей просто пишут большое огромное спасибо даже за бесплатную информацию, не говоря уже о том, что в платной информации. Поэтому, ребята, кому интересно, пожалуйста, внизу вы можете все узнать. Кнопочка «Хочу убрать живот». Переходите, читайте, убирайте живот, будьте со мной вместе. И я вам помогу похудеть и убрать живот. С вами был Артем Дорученко. Всем пока.